Похоже, что импортозамещение добралось и до автомобильных новостей. Потому что единственной интересной новинкой с той стороны границы на минувшей неделе был обновленный кроссовер BMW X7. А главными ньюсмейкерами, то есть вести-производителями, оказались российские. АвтоВАЗ ищет замену импортным деталям и параллельно, чтобы не простаивали конвейеры, готовит упрощенные модели. Москва подтвердила курс на электрификацию автобусов и русификацию эвакуаторов, а это означает загрузку газа и КАМАЗа. А вообще, интересную выставку достижений отечественного автопрома, в буквальном смысле, мы увидели на ВДНХ. АвтоВАЗ из-за логистических проблем и санкций всеми силами пытается достичь стопроцентной локализации своих моделей. В этом деле автогиганту поможет Минпромторг, готовый временно ослабить требования по экологии и безопасности автомобилей. Первой моделью марки LADA, которая лишится антиблокировочной системы и подушек безопасности, станет Гранта. Как сообщает портал Дром, производство такие машины пойдут не раньше июня. В июле упрощенную версию получит классическая Niva Legend. Новые модификации будут соответствовать второму экологическому классу. Или, проще говоря, нормам Евро-2. Это позволит поставить другой блок управления двигателем, удалить второй датчик кислорода, но пока неизвестно, сохранится ли каталитический нейтрализатор. Впрочем, в нынешней ситуации вазовские специалисты по закупкам пытаются заместить европейские компоненты азиатскими, а также рассматривают поставки деталей через другие, независимые от санкций юрисдикции для «Лады Весты», а как говорят вазовцы, комплектация не планируется. Ведь даже при удалении электроники и эйрбэгов до стопроцентной локализации вазовскому флагману далеко. И все же антисанкционную версию «Весты» автоваз готовит. Такие машины получат новый 90-сильный 8 восьмиклапанник. Это удачный агрегат, который прошлой весной уже примерили Largus и Гранта. Несмотря на скромную отдачу, мотор отличается почти дизельной тягой на низких оборотах. Другие плюсы — небольшая масса и глубокая локализация. При этом на испытаниях при разгоне до 60 км в час восьмиклапанная Гранта совершенно не уступает 16-клапанной, а в спорте до сотни проигрывает лишь около секунды. Кроме того, восьмиклапанник удешевляет автомобиль. По российским законам за двигатели слабее 90 сил производитель не платит ничего, а вот за более мощные — акциз по 53 рубля за каждую лошадиную силу. И так с каждого собранного агрегата. В общем, даже и 90-сильный двигатель должен прийтись в пору. Как сообщает портал DROM, базовое исполнение будет отличаться рестайлинговой внешностью, но интерьером старого образца. Выпускать такие машины ориентировочно начнут в сентябре. Не каждый знает, но среди сборочных площадок, где выпускаются лады, есть завод в Джизакской области Узбекистана. Там методом крупноузловой сборки делают Весты, Ларгусы, а также x Объем производства невелик. В прошлом году узбекский рынок принял лишь около шести сотен автомобилей, но план этого года — уже четыре с половиной тысячи единиц. При таких скромных показателей «АвтоВАЗ» вдруг запланировал внедрение полного цикла. При этом, помимо сварки и окраски кузовов, российский автогигант всерьез рассчитывает наладить локальный выпуск комплектующих. Конечно, есть вероятность, что АвтоВАЗ подобным образом подыскивает нейтральную страну, чтобы обходить санкции. Но даже если такие предположения верны, вслух об этом никто никогда не скажет. Между тем, в Тольятти продолжает кипеть работа над будущими новинками. Но эта новость потребует длинного предисловия. По слухам, бывший шеф-дизайнер Стив Маттин оставил Марку Ладо после того, как новый глава группы Рено Лука Демео раскритиковал дизайн будущей Нивы. Дескать, большому боссу не понравились вездесущие маттиновские иксы, которые к тому же удорожают штамповку боковин кузова. Сейчас образ Нивы 3 действительно переделывают под руководством Жана Филиппа Салара. Соответственно, новому шефу предстоит придумать для отечественного бренда свежую дизайнерскую концепцию. Тем удивительнее, что модель класса «Б», которую заводчане именуют и 2», сохранит их образные выштамповки на боковинах. Об этом говорит пока единственная шпионская фотография, опубликованная пабликом «Автоград Ньюс. Видимо, кузовные штампы были сделаны до ухода Стива Маттина. Это лишь предположение. А факты таковы. Новинка получит платформу и каркас кузова от Логана третьего поколения. Но моторы, салон и внешность будут оригинальными. Впрочем, если Рено решит покинуть Россию, судьба почти реализованного проекта повиснет на волоске. Ведь премьера готовой машины была запланирована уже на 23-й год. С мировыми премьерами в последней неделе была напряженка, так что выход обновленного BMW X7 оказался глотком свежего воздуха. Тем более, что рестайлинг вышел масштабным. Скоро такую внешность заимеют все, без исключения старшие модели баварского бренда. Фанатов марки ждут острые грани, большие ноздри и двухэтажная оптика, где фары закрыты темными рассеивателями. Верхние светодиодные полоски всего лишь ходовые огни. Для пущего эффекта светодиодное обрамление также получила решетка радиатора. Правда, такой декор не стандартное оборудование, а платная опция. Задний бампер оставлен прежним, а вот фонари заметно изменились, обзаведясь изящными секциями и трехмерным рисунком. В салоне главным преобразованием оказалась радикально перекроенная передняя панель. Ее венчает огромный телевизор, составленный из двух больших экранов приборного и медиа По последней моде дисплеи не стали накрывать козырьком. Другое последствие интерьерной революции — отказ от привычного блока управления микроклиматом, вместо которого осталась только парочка горячих клавиш. В плане техники тоже хватает сюрпризов. Например, трехлитровая рядная турбошестерка примерила новые системы впрыска и зажигания, а также улучшенный механизм газораспределения. В итоге мощность разом выросла на полсотни сил. На смену топовой версии M50i… Пришла M60i, которая вообще ничем кроме шильдика не отличается от предшественницы. Разве что ко всем машинам теперь прилагается новый 48-вольтовый стартер-генератор. Серию такой BMW X7 пойдет не раньше августа. Переходим к большим машинам. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил депо электротранспорта «Солнцево», где осмотрел сотый поезд метро нового поколения «Москва-2020» и встретился с руководителями компаний из сферы транспортного машиностроения. Напомним, что некоторое время назад столица полностью отказалась от закупки автобусов с двигателями внутреннего сгорания, сделав ставку на дорогие, но экологичные электрические машины. Как оказалось, в новых реалиях от этой концепции город отказываться не планирует. Мы программы ни одно не останавливаем, продолжаем развивать эти виды транспорта. И у нас впереди несколько глобальных проектов, которые должны быть реализованы в ближайшие годы. Будем продолжать наращивать объемы поставок электробусов. В последние годы тендеры на поставку электробусов обычно выигрывал КАМАЗ. Солнцево Челнинский автогигант привез одиночную и сочлененную версии своих батарейных машин, а вот группа ГАЗ показала столичному главе перспективный электробус большого класса и e CityMax 12, способный перевозить до 85 пассажиров. Кроме того, высокому руководству на всякий случай продемонстрировали и другие новинки марки ГАЗ. Пассажирский «Валдай» создан из одноименного бескапотника. У него несущий кузов, пневмоподвеска сзади и полностью низкопольная компоновка. Сити Макс -9» — тоже низкопольный, но более вместительный. И хотя Москву вроде бы не интересует техника, оборудованная ДВС, в рукаве газовцев есть любопытный козырь — моторы ЯМЗФ вскоре хотят перевести на водород. Кстати, знаменитые зеленые крокодилы, как принято называть столичные эвакуаторы, очевидно, вскоре сменит марку. Ведь немецкий МАН не только остановил отгрузку машин российским клиентам, но даже прекратил поставки запасных частей. Замену европейской техники предложил Горьковский автозавод. Бескопотный «Валдай-Некст» грузоподъемностью 4 тонны оснастили соответствующей надстройкой, поэтому грузовик сможет без проблем эвакуировать легковые автомобили-нарушителей. В основе машины лежит шасси газона, а кабину предоставил «Фотон». Под ней скрывается газелевский турбодизель «Камец». Но так как его сборкой занимается китайский завод, в случае санкций этот агрегат можно ввозить под маркой «Хуадун». В свою очередь Камаз предложит Москве новейший компас. В него больше грузоподъемность, сразу 6 тонн, но выше цена и хуже маневренность. Так что теоретически Москва может закупить и компасы, и Валдай. В Москве на ВДНХ по случаю дня единения народов Беларуси и России прошла довольно необычная выставка передовых высокотехнологичных образцов продукции машиностроительного комплекса. «Автоплюс» рассмотрел любопытные экспонаты и готов рассказать о достижениях народного хозяйства. Чтобы самосвалы марки «БелАЗ» выставлялись в Москве, такого не было с 1984 года. Ведь в чем сложность? Сначала машину нужно собрать, обкатать на заводе, потом разобрать, довести на место выставки, здесь собрать обратно, а потом еще раз разобрать и отправить уже конечному покупателю. Причем на выставку Белазовцы привезли самые компактные модели из своего ассортимента. Например, Самосвал 7540S. В его 15-кубовый кузов можно загрузить 30 тонн породы. Еще совсем недавно считалось, что такие 30-тонные малыши Должны уступить место обычным самосвалам, но повышенной грузоподъемности Но теперь в условиях санкций, когда для нас стали недоступны Ни Scania, ни MAN, ни Volvo Мы понимаем, что в общем на такой технике теперь и будут работать российские карьеры Эта машина конкретно интересна тем, что ее двигатель может питаться природным газом метаном Причем в зависимости от того, какие баллоны установлены Это может быть либо сжатый, либо сжиженный газ Но больше интерес публики Вызвал 55-тонный самосвал. 42 тонны собственной массы, грузоподъемность 55 тонн. И при этом эта штука очень хорошо импортозамещена, ведь в движение ее приводят 12 ярославских цилиндров. Грузовики поменьше выставил Минский автозавод. И если Камаз делает упорно упрощенные модели, то у МАЗа есть возможность массово выпускать более современные автомобили. А вот белорусы готовы к санкциям гораздо лучше. У них есть несколько вариантов кабин, их несколько поколений, и более того, огромное количество локализованных агрегатов. Например, двигатель белорусы делают на заводе под Минском. Там же, в соседнем корпусе, делаются и коробки передач. Во всем этом деле, конечно же, помогают китайцы. А вот мосты белорусы делают сами. Причем, что передние, что ведущие. Представленный в 2019 году автобус Мастер 303 продолжает удивлять публику эффектным дизайном. Это третье поколение пассажирских машин, буквально напичканное современными агрегатами и передовыми решениями. В 303-м МАЗе достаточно много импортных комплектующих, но есть 203-й, то есть представитель прошлого поколения. И он считается полностью импортозамещенным. Двигатель, коробка, мосты – белорусы все это могут делать сами. Более того, такие импортозамещенные машины будут вовсю поставляться в Россию. В частности, в Санкт-Петербург, где трудится огромная флотилия МАЗов. Пока дети старались взобраться на карьерные белазы, что, кстати, не воспрещалось, а даже поощрялось, публика постарше предпочитала фотографироваться возле раллийного камиона команды КамАЗ Мастер. Кстати, на ВДНХ стоял представитель прошлого поколения гоночных «Камазов» с кабиной К3. И это символично. Ведь, несмотря на рост популярности более свежих семейств К4 и К5, а с новой Камаза остались машины с классическими кабинами. И в новых условиях семейство К-3 уйдет на покой еще не скоро. Камаз 5490 первым покинет гамму марки Камаз. А все почему? Потому что в нем много импортных комплектующих, которые теперь стали санкционными. Да, тягачи с кабиной Мерседеса «Аксор» были самой популярной моделью Камаза. Их должны были выпускать до 2024 года. Но ну, а теперь...